Всем привет. Попривязываем сегодня мушки на поводке. Я это делаю вот так вот. РС. Скрутили петельку. Одели. Подтянули. Ну полностью не затягиваем. Потом в другую сторону. РС. Одели. на надо нить и затягиваем чем удобен этот способ что не надо зубами протягивать подтянули делаем петельку петелька должна быть параллельно крючку Две. Вот выкладываем так, чтобы параллельно было. У меня такая приспособа. Короче, штапик два гвоздя вбиты. На один гвоздь петельку, на второй узел. Хлоп. Подтянули. Ручок располагаем. Перпендикулярно. Ой, параллельно. Послюнили затянули. Вот если за петельку взять крючок, ну, маленько развернутый получилось. Но это не страшно. Суть в чем: соединение шарнирное. Сам крючок сам выравнивается, а у меня жесткое соединение. То есть вот, петлю затянули, он так вот стоит. Перевернули, он так стоит. Если петлю сделать вот так, то она будет, крючок непонятно куда смотреть, а должен жалом вверх смотреть вот так вот. Во. То есть располагать правильно надо обязательно, потому что, как я еще говорил, что соединение не шарнирное жесткое. Так, подтянули, В другую сторону скрутили и отделили. Подтянули, послюнили, протянули предварительно, делаем петельку. Еще раз напоминаю, петелька должна быть четко в одной плоскости с крючком на два узла. Иначе она не будет правильно сориентирована. Все, надели петельку на один гвоздик, узелок на другой. Подтянули, не забываем крючок ориентировать все время. Послюнили, затянули. Усилили лишний вот если вот так вот повесить крючок он будет ну, все равно жалом вверх но надо вешать вот так вот его Вот тогда он правильно сориентирован. То есть, когда на столбике привязываю, крючки, я их ориентирую вот так. Вот. вот. Видно, да? В одной плоскости с петелькой. Это важно. Поехали дальше. То есть, я крючки наздевываю на леску, так вот. И начинаю вязать потихонечку. Рез скрутили обязательно протягиваем ноготочком так раз Все. ориентируем правильно петельку завязали надеваем петельку на один гвоздик, узелок на другой, протянули, последний, затянули, то есть это довольно быстро, быстрее чем шарнирные узелки вязать. Приспособа делается тоже 5 минут. Я говорю, взял кусочек штапика Пилил у гвоздей острие, закруглил, чтобы леску не, не задрать. И бил. На каком расстоянии вы бьете, такой, такая петелька получится у вас. Во. У меня наклеена сюда от шимановской лески вот такая вот скоба. Можно здесь вот резать. Ну, я как-то кусачками вроде как быстрее. Ну, в полевых условиях бывает забудешь кусачки, а это всегда с собой. Важно, когда привязываете к столбику или петля в петлю, располагать крючок правильно. То есть вот так вот, а не так вот понятно да то есть он жестко крепится и получается то есть вот так его расположили хариус будет хапать четко за верхнюю губу если вот так расположите может и за уш и за ну то есть леска во первых будет мешать Ну, вот так надо располагать короче и он жестко, он никуда не крутится сходов при такой при такой завязке гораздо меньше чем на шарнирной ну шарнирная все знают, да узелок снизу узелок сверху сверху многие делают, многие не делают у меня вот напарник он делает еще сверху и крючок вот так крутится там хариус бьет, а крючок раз прокрутился то есть вот на такую вот холостых поклевок будет в разы меньше однозначно